На Камчатке экипажи кораблей ТОВ провели тренировку по прикрытию от авиаудара в учениях приняли участие экипажи корветов «Гремящий», громкие герои Российской Федерации «Алдар Цидинжапов», а также фрегата «Маршал Шапошников». Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ТОВ на Камчатке провели тренировку по прикрытию пункта базирования от средств воздушного нападения условного противника, сообщила в пятницу пресс-служба флота. По легенде учения, авиация условного противника совершила авианалет на пункт постоянной дислокации сил Тихоокеанского флота, куда ранее зашел отряд кораблей после учения в Охотском море и Авачинском заливе. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) кораблей отработали алгоритм действий при отражении условного воздушного удара, сообщила пресс-служба. Личный состав с помощью средств ПВО своевременно обнаружил и взял на сопровождение имитированные цели. А при входе воздушных объектов в зону поражения средств ПВО условно уничтожили их. Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были обозначены электронным способом. В учениях были задействованы экипажи корветов «Гремящий», громкие герои Российской Федерации «Алдар Цидинжапов», а также фрегата «Маршал Шапошников». Заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Энтарь» в Калининграде, как большой противолодочный корабль БПК «Строительный заказ номер 820». Спущен на воду в январе 1985 года. Введен в строй 30 декабря 1985 года